Друзья мои, всем привет-привет! Сегодня мы с вами порисуем пастелькой. Попробуем нарисовать птичку в сирене. Тоже такой яркий сюжетик, да, весенний, с сиренью, с ароматной. Может показаться, что сюжет такой сложный, да? На самом деле, не бойтесь, ничего сложного, он очень даже простой. Тем более пастелькой очень легко все дается. С этим мы разберемся. Сейчас я покажу, как такое нарисовать. Рисовать я буду набором от гаммы 60 цветов, который большой набор. И какие-то моменты, где вот у меня в гамме вот беленький, да, слабенький. Он вот сверху тяжело будет ложиться. Я буду использовать, ну, какие-то, возможно, еще там вот набор Малевича мелкие. Также, что хотелось бы сказать еще, кто еще не подписался на канал Рутуб, на канал Яндекс подписывайтесь. Потому что про блокировку YouTube все чаще и чаще возникают вот эти вот все предупреждения, что, возможно, заблокируют. Также есть канал в Телеграме. Все ссылочки в описании под видео есть. Переходите. и, То есть не надо там рыться искать. Ссылочку нажал и переходите на канал. Подписывайтесь. Телеграм-канал тоже есть. Но там как канал. Больше, наверное, знаете, как группа какая-то вот единомышленников, какие-то, возможно, там поделиться своими работами, какие-то, может, референсы поскидывать, ну, такое общение в таком вот плане. Ну, возможно, туда тоже какую-то информацию буду скидывать, допустим, кто, к примеру, не увидел на том же Яндекс.Дзене, да, на Рутубе, на Ютубе пока работает информацию о том что вышел новый мастер-класс да как бы такое что-нибудь будем общаться там на связи как бы в одном месте все будем вот ну и давайте долго не будем затягивать приступим я намечу угольным карандашиком рисунок я когда рисовала покажу вот на более маленьком форматике вот эту птичку я рисунок не делала никаким ни карандашиком, ничем, ни сирени, ни листочков. Я пятнышками вот так вот начала все это разбрасывать, да. Но для начинающих будет, конечно, тяжело в этих пятнах увидеть какие-то очертания чего-то. Поэтому, ну, у нас, в принципе, сирень и листочки, да, это уже как бы фон, в принципе, самое главное у нас это птичка, а там уже мы так раскидаем, сиреньку где-то покажем, то есть сделаем красиво, ну и смотрите, листочек я взяла побольше, так как на маленьком птичку, ну декоративно, так мелкие-то большие, крупные, да, у нас, а, вот, и мы сейчас ее закомпонуем, вот как-то, чтобы она у нас не сильно мелкая была, а там уже сирень сколько что останется. Помним про то, что перед мордашкой птички мы оставляем больше места, да, как и в портретах и везде, да, там, неважно животных каких-то рисуем, там, где, куда оно животное, живое существо смотрит, да, там мы оставляем больше места. Ну, вот я сделаю вот так примерно, пускай у меня будет где-то край птички, ну, где-то посередине, вот, ну, чуть-чуть выше, возможно, да, тут сирень расположим. Вот, смотрите, намечаю край птички, да, вот без хвостика, вот где ее краешек будет, ну, пускай где-то вот, вот здесь. Можно, в принципе, друзья, и горизонтально расположить, где-то там вот эти вот птичку вместить, да, где-то тоже вот так, если горизонтально, и там кое-где добавить фоном сирени, тоже как бы вполне. Хвостик даже можно полностью не прорисовывать, то есть он куда-то туда за край холста уходит и намечаем, смотрите, вот само тело нашей птички, я не знаю, что воробушек что ли, то есть, смотрите, вот форму яичка под небольшим наклоном, вот если сделать вот так вот линию, так, я надеюсь видно, <coughs> то под небольшим наклоном вот так вот рисуем яичко с этой стороны мы делаем по шире, здесь делаем немножечко по уже, да? И вот соединяем. Делаем такое вот яичко. Вот так. Только не делайте вот тут его сильно таким прям, ну, широким. Такое вытянутое яичко, скажем так. А головушка у нас это овал. Вот если поделить вот эту часть пополам, да, вот туловище, то ну чуть-чуть меньше. Вот так вот здесь будет... Овал. И вот эта часть передняя, где клювик, она должна немножечко выходить за пределы вот этого широкой части яичка, скажем так. И заходит вот тут снизу чуть-чуть на, собственно, на яичко это. Вот, в принципе, и вся форма птички. Дальше, что мы делаем? Головушку ей вот сюда, вот так вот, смягчаем, соединяем. Здесь у нее будет вот так вот, где крылышко. Дальше здесь непосредственно само крылышко пойдет. И вот на сужение к хвостику. Здесь тоже вот у нас прорисовываем головушку. Где-то здесь в середине будет у нас сам клювик. Такой треугольничек. Вот так головушку подзакругляю. Дальше от клювика вот сюда соединяю. Вот тут грудка у нее такая. То есть я уже более жирненькой линией, да, как бы прохожу и уточняю. И вот здесь я чуть-чуть край вот так вот яичко этого обрежу, да. То есть хвостик у нас там узенький, К хвостику. И вот сам хвостик тут буквально там несколько перышек, вот так вот пока покажем. Тут где-то потом пойдут лапки. Дальше клювик здесь треугольничком вот так наметим. Где-то здесь у нас будет глазик. И вот темные части на головушки вот так вот у нас пойдут, тоже наметим их. Здесь у нас будет черная, вот так вот. И крылышко где-то вот здесь будет. То есть все остальное мы уже потом мелочками все это прорисуем. Ну и давайте, соответственно, наметим какими-то такими волнистыми линиями сирень нашу. Ну вот тут пускай небольшие такие будут соцветия сирени. Одно, где-то вот здесь второе. Сюда пускай пойдет веточка, да? Вот там она за край будет уходить что-то такое вот какими-то такими волнистыми линиями здесь будет сирень и вот тут вот под птичку пускай идет как-нибудь так интересно Дальше листочки тоже наметим где-нибудь здесь листочек, они такие широкие у сирени, где-нибудь здесь кусочек листочка торчит, а вот сюда запустим листочек. Я их вот так разделю, чтобы это видно было, что листочек, да, для, для понимания, чтобы я понимала, чтобы вы понимали. Здесь какие-то боком листочки небольшие. То есть тут какой-нибудь. Ну, это пока тоже так примерно. Сейчас мы разбросаем все и будет видно, где нужен он нам, где не нужен. Возможно, здесь добавим. Веточки, потом на которых птичка сидит, это все мы сделаем потом. В принципе, вот весь Рисунок. Бумага у меня вот такая вот тонированная, как она называется, коричневенькая, такая бежевая. И приступим непосредственно с самой птички. Я беру черный мелочек и начинаю прорисовывать нашу птичку. То есть, вот как шерстка у нас першки, не шерстка, а перышки растут. Вот я таким образом начинаю заполнять. Здесь, вот тут, вот у нее. Как бы заштриховываем. Вот здесь по крылышку тоже черненький. И вот так живенько-живенько заполняем. Хвостик у нас здесь будет черненькая. И, собственно, сам хвостик. Смелыми мазочками не бойтесь рисовать. Что еще хотелось бы сказать по поводу пастели? Вот если, к примеру, как-то смотрите, не получается, да, как-то некрасиво на начальном этапе с пастелькой, это все в, пор в порядке. Ой, извиняюсь. То есть продолжайте рисовать. Пастель это такой материал, сразу ну, результат вы не увидите. То есть сразу всегда оно такое какое-то непонятное, можно даже так сказать страшненькое какое-то получается. Но результат он постепенно, когда вы продолжаете работать, работать, да, наслаивать какие-то слои, оттеночки перемешивать, потом получается так клювик краешек чуть-чуть вот так вот оттеню так ну тут лапки чуть-чуть покажу Дальше я возьму какой-нибудь оттеночек темно-серенький. И вот здесь он уже такой более помягче ложится. Серенький. Вот где-то здесь клювик можно пока сереньким. Вот так интересно. Видите, получается, серый подмешивается с черным, и такое вот смешивание происходит интересное. Еще вот знаете, как я делаю? Вот я втерла да, черный, но кое-где видно, вот бумага, да, фактурка небольшая есть, и кое-где вот видна она. Вот можно вот эти черточки, да, перышки коротенькие вот на головушке ставить. К примеру, закрывать именно там, где не прокрасилась, скажем так, да, не закрылась. Так, вот тут по крылышку. такими заполняю вот где-то в черненьком прошлась предыдущую работу я делала исключительно малевичем то есть а эту решила попробовать гаммой как бы я еще их сама изучаю ну мне нравится в принципе и Малевичей, и э, гамма ну единственное что э, кто не смотрел посмотрите вот обзор на постельке. я там рассказывала что у гаммы белый очень-очень слабенький его вот поверх где-то какими-то не нанесешь вот сейчас пока у меня здесь не закрашено да я вот возьму белый мелок гаммы вот он у меня чуть-чуть обломался. Но вот сейчас он белым ляжет вот сюда, пока нет никакой здесь пастельки. Но вот уже на какую-то он ложится сложнее, потому что ну твердый. А Малевич с этой задачей справляется лучше. Вот видите, по серому я, допустим, хочу. Ну, ложится, да, он высветляет, но так. Постоль, поскольку высветлить им, в принципе, как бы, ну, вот какие-то такие не сильно, да, такие яркие моменты можно. Ну, вот, если, к примеру, писать какую-то вазу, яркий блик, да, такой поставить, ну, если только, там, к примеру, вот так вот надавить прям и оставить и не трогать, тогда да, в принципе, можно. Так, конечно слабенькая вот и сейчас беленьким пройду вот так и на клювике тут вот плеччок сейчас мы поставим об вот так получилось Большой блячок получился, поэтому я чуть-чуть вот так укорочу, добавлю серенького. Вот таким вот образом. Дальше глазик, кружочек, глазик, плотненько черненьким закрываю. Темным сереньким его обведу как каемочку сделаю такую небольшую и вот сейчас наверно возьму малевич чтобы в глазки блючок поставить ну в принципе можно и то если вот так надавить и вот так вот блечок поставлю все-таки ну малевич она помягче пастылька и ей покомфортнее Наносить такие вот моменты. Где-то, если, к примеру, у вас вот эта вот каемочка над, э, вокруг глазика, да, получилась очень уже какой-нибудь толстенькой, да, можно все это черненьким подрезать. Я вот светлый серый взяла. Немножко эту каемочку посветлее сделаю. Вот она у меня получилась, да, к примеру, вот тут толстоватая. Я внутри добавлю черный глазик. Так вот, остреньким краешком. Вот так такая глазик-бусинка у него прям. Дальше. Я возьму оттеночек что-то типа. Так, это у меня какой-то песочный охру вот она как она охра золотистая и вот здесь на крылышках вот тут такими вот мазочками прокручиваю мелок если пачкается вот в черненький вот так добавляю здесь дальше вот здесь по пузику да тоже где-то ну тоже такими движениями как бы смелыми разнообразными да не заштриховываем как-то просто а вот ну, поживее мазочек делаем вот сюда куда-нибудь такого оттенка нанесли такого охристого потом возьмем какой-нибудь ну что-то вот такое темное телесное называется оттенок ну что-то типа телесного такой бежевенький красивенький оттенок вот тут грудка у него немножко посветлее Вот здесь тоже можно такого оттенка добавить. Теперь я возьму какой-нибудь коричневатый такой вот оттеночек песочная ну, вот где-то и в розовый это телесный до да, захожу ну, так чтобы он сильным таким пятном не был розовым до да? Дальше я возьму какой-нибудь такой красно-коричневый темно-коричневая называется он такой с красненькой и вот тут вот тоже как-нибудь вот так разнообразненько добавлю более темных оттенков коричневого дальше я хочу вот этот грудку здесь немножко еще высветлить вот я добавляю сюда беленького по низу можно где-то более светлых добавить здесь белесах таких. По хвостику, по верху тоже у нас может быть более светлые участки. И вот как перышки идут, да, я вот в эту сторону и закрашиваю. И тем же белым, легонечко-легонечко вот тут какой-то коротких перышек покажу дальше вот здесь головушка у нас у него такой лобик есть вот он вот так чуть-чуть должен выпирать Да, наверное все-таки воробушек да клювик по длине чуть-чуть сделаю дальше также можно добавить какой-нибудь такой голубовато зелененький птичку Он, смешивая с серым, дает такой красивый сизый оттеночек. Вот сюда по охрочке. Где-нибудь вот здесь можно немножко. Мелочки постоянно. Вот у меня влажная салфетка в руках. Я ей пальчики протираю, и мелочки. То есть держать, чтобы в чистоте их. Даже есть, там можно, ну, вот сирень, да, будет, как бы, можно где-нибудь таких вот более ярких розовых добавить. Где-нибудь вот тут в основании хвостика на птичке. Чего-нибудь здесь. Так вот, поинтереснее сделать. Дальше вот здесь. Здесь. Черненьким уже так вот точечно захожу сюда. То есть создаю головушку. Как бы причесываю птичку. Больше черненького на крыло. коротенькие. Видите, такими мазочками как бы добавляю такие как черточки. Ну, пока оставим птичку, да, потом, если что, мы проработаем еще, поработаем немножко с фоном. Так. Я вот смотрю, с сереньким, темный серенький возьму вот здесь у нас так вот более плавный вот этот вот линия вот это должна быть переход этот так и здесь грудку можно вот так вот сделать Вот. Для фона я возьму так вот темно-фиолетовый, такой красивый. Так, сейчас я вторую бумажечку фиолетовая. Просто называется фиолетовая. И вот где наша сиренька я прям вот так вот, ну, не краешком уже, да, не уголочком, а вот, видите, вот списана у меня часть. То есть бочком ложу и прям таким широким мазочком, каким-нибудь вот так вот разнообразным. Можно пересекать, как бы крест-накрест, да, заштриховывать. Закрываю вот эти места, где у меня сильно на пастельку не давим то есть если у вас будет толстый слой изначально я вот уже посмотрите кто не смотрел видео где я объясняла про пастель если мы изначально нанесем очень толстый слой что нам будет потом последующее накладывать тяжелее, будет скользко, плохо будет отпечатываться. И вот таким светлым фиолетовым я пройду где-то вот сверху. Вот эта сирень, она у нас здесь наверху, и она такая посветлее. но ну, тоже не везде, а так вот, где у меня не прокрасилась, да, я вот тут добавлю таких вот. Пятнышек. Это, если кому надо, светлое розовая называется. Пока я рисую только гаммой. Единственное, вот в глазике глячок мы поставили Малевичем. Может, и обойдемся просто гаммой? Посмотрим. И вот пальчиком я вот тоже такими крестообразными движениями как бы, да, объединяю их, ну, как бы, плюс растягиваются, закрываются вот эти вот окошки, которые у нас не прокрасились. И вот она смешивается, становится такая вот посветлее. вот так вот закрыли опять таки этим же фиолетовым вот вот эти вот оставшиеся места что у меня тут осталось где у нас сирень намечена да была Так вот закрываем как-нибудь края видите интересно как вот сирень растет она не, не какой-то там одной ровной гроздью да а такие вот соцветия там у нее где-то выходят так а выйти в нижние я добавлю так какой-нибудь синий Вот ну, тут написано сиреневая но он синий Немножко, прям вот легонечко-легонечко так подчеркиваю, чтобы они потемнее были. Чуть-чуть фиолетовый темнее, чтобы был. И вот так вот перемешиваю. Видите, он становится такой темно-фиолетовый. Это как бы будет подложка под вот эти основные все цветочки, поэтому здесь я не стараюсь сделать что-то очень такое светлое, яркое. Да? вот так вот растираю вот и вот он где-то более такой синенький где-то более фиолетовенький но уже видим да что он темнее все-таки чем э, вот эти верхние так дальше продолжаем ну, как видите э, пока ну повозились мы немножко с птичкой да а так Серенька, в принципе, несложно, да, пишется. Так, вот это все дело я заштриховываю. Так, и вот здесь я нанесу побольше такого теневого чтобы у меня одна гроздочка от другой отделялась. А здесь уже так вот немножко подчеркиваю, подчеркаю, подчеркаю, подчеркаю. что-то такое нанесла. И теперь пальчиком все это как бы объединю, чтобы мы понимали, где у нас чего, да? очень хорошо смешивается довольно-таки комфортно ну, немножко прилагаем уж усилия дальше вот здесь тоже у нас какая-то будет веточка сирени вот ну, так вот быстренько быстренько мы это все дело закрываем как вам удобно так и штрихуйте там не обязательно что-то прям какая-то закономерности нет все равно мы все это размазываем да, растягиваем <coughs> дальше а я возьму, вот у меня здесь есть а, красная винная, оттеночек такой классный. Я возьму и здесь вот добавлю его, затемню, чтобы они у меня разные были. То есть, в той работе я такого не делала. А здесь вот хочу, чтобы они у меня отличались, вот эти две веточки. Вот, ну и в принципе можно сюда еще чуть-чуть этого же синего добавить, так вот, Подчеркать, почеркать немножко. Вот он уже все равно будет оттеночек другой. Вот, видите, так вот, ну штришочки какие-то нанесла. И все это теперь я пообъединяю пальчиком разотру. Видите, такой уже интересный какой-то красно-фиолетовый оттенок получается. Что очень главное такое вот в пастеле, да, что надо помнить, то, что темные оттенки, они хорошо ложатся по светлым, а наоборот, они ложатся, конечно, но здесь пастель уже должна быть более мягкая. Вот как, допустим, если взять гамму и малевич, то малевич намного мягче, чем гамма. И вот им, допустим, светлое нанести будет проще, чем а, непосредственно гаммой. И вот листочки, к чему я это говорила, да, мы начнем сначала со светлого. Самый такой вот яркий, такой сочный, а, солнечный, зелененький. А потом уже какие-то теневые. Листочки тоже я вот мы наметили, да, там какую-то форму. Ну, я их вот закрываю вот так вот просто штришочками и... Чуть, чуть вот так вот впишу дальше где еще вот здесь листочек вот просто я видите как бы заштриховываю и туда вот пошел он на сужение дальше вот здесь какой-то листочек то есть такими вот штришочками то есть я тут особо не вырисовываю ничего вот здесь листочек где оно скатывается да вот эти вот э, пастелька до да, как хлопья такие их вот можно туда вдавить в принципе вот они вот эти и будет она лежать уже так вот э, более пастозно что ли этот зелененький называется желто-зеленая я сняла упаковочку потому как мне не совсем Удобно. Так дальше, вот здесь до да, листочек. Тоже я его сейчас закрою, пока вот так вот ярко-зелененьким. Повторюсь, да, мы пока не смотрим там, где у нас цвет, тень закрашиваем пока ярким а потом уже разберемся добавим где-то потемнее какие-то оттенки в листочке Вот так закрыли листочки. Дальше, теперь нужно тоже сделать нам фон, да, какой-то. Вот я возьму такой вот голубенький, он уже у меня без бумажечки, ну, это какой-то вот что-то нежно-голубой. Вот здесь я хочу сделать небо такое прям поярче. Какой-то там кусочек неба. вот так вот тоже заштриховываем где-нибудь вот здесь тоже я заполняю голубеньким все это тоже можно вот так вот втереть кусочек то есть тоже фоном создаем какие-то форму сирени где-то можно голубым на сирень зайти если получилось такое да какое-то не фактурная до да, края у сирени к примеру ровные да не можно пройтись вот ну вот допустим как здесь да вот можно раз зайти а, голубым сюда куда-то и сделать уже такую более интересную форму ну, где-то вот тут добавлю вот а сюда уже можно спуститься вот к примеру взять а, голубой а, к нему Светлая бирюзовая. Вот, да, уже здесь у нас в зелень уходит. Смешать с таким бирюзовеньким каким-нибудь. Так, уже голубой убираю. Возьму вот этот бирюзовый. птички обхожу здесь у нас уже в принципе глубина зелени да? То есть, ну, пока вот таким бирюзовеньким сюда же а, можно допустим какой-нибудь вот зелено-голубая, к примеру, ее добавить сверху на бирюзовый, чтобы такой темный цвет получился, более сложный, интересный. Так, вот лаптички аккуратненько растираю. вот так бирюзовый убираю возьму какой-нибудь темно-зеленый вот его можно также и сюда добавить еще к примеру да усложнить так вот пятнами кое-где Лапки пока закрою то есть создаю какие-то зеленые пятнышки да в нашей вот этой вот зелени чтобы они разнообразные были посложнее такие интересные Так. И еще какой у меня вот поярче зеленый есть уже без этикеточки. Ну тоже чистым цветом вот он, ну такой вот он скучноватый, да. То есть я буду его где-то смешивать там с другими оттенками. Сейчас подумаем с какими. Можно вот тут в небо как бы чуть-чуть запустить зеленцы, да, такой как бы переход... Возьму какой-нибудь вот такой яркий зеленый. Сверху по этому зеленому. Опять-таки вот добавляю пятнышки, где у меня вот бумага видна. Чтобы ее более плотнее перекрыть. И вот так опять как бы подсмешиваю их. Вот, такое вот, видите, уже интересное, да, здесь зеленоватое какое-то, вот можно вот сюда, допустим, вмешать, перемешать. Уже как слой там есть, я уже нажим делаю побольше, чтобы перемешивалось все. Ну, то есть, смотрите, как вам нравится, чтобы вот, ну, интересно, да, было создавать какую-то свою зелень. Так, опускаемся вниз. Вниз я возьму какую-нибудь, ну, пускай темно-оливковая будет. Такой оттеночек. Единственное, помним про то правило, что вот эта вот, ну вот эту фоновую зелень, которую мы наносим, около листочков она должна все-таки быть потемнее, чтобы листочки читались ярко. Вот таким образом. Открываем. Так, сюда же я добавлю вот этот синий-зеленый, который зелено-голубая. Вот тут внизу у меня пускай будет потемнее. И даже можно взять нашу так, охру вот охра и ей уже не пальчиком а как бы можно ей все вот эти оттеночки перемешать тоже заштриховывая в разных направлениях и получается такой более натуральный зеленый оттенок зелени листвы да где-то можно и здесь поперемешивать еще допустим ну, чтобы как-то в общую массу до да, собрать это все потому что мы наносили с вами разные же до да, оттеночки вот чтоб она хотя бы чем-то было объединено вот добавим охру охрана такая она хорошо заходит и сюда вот в березу в этот тоже нанесу так сделали Дальше давайте поработаем чуть-чуть небо. Хочу я его а, усложнить, наверное. Так, я возьму, да, наверное, вот этот бирюзовый возьму. И вот кое-где я добавлю бирюзовости этой. Более посложнее. Но в тот же момент я хочу, чтобы оно у меня было такое яркенькое. Я возьму вот этот белый и вот их беленьким вот так вот объединю. Сильно не давлю. На той работе у меня такое более темное небо получилось. Здесь я хочу сделать поярче все-таки. И вот так пальчиком чуть-чуть. Вот в разных-разных направлениях. Разотру. Дальше, друзья. Я, наверное, возьму все-таки э, Малевич. Э, вот у меня есть такой фиолетовый. Потому как он, э, в гамме. Вот один он фиолетовый. И больше темнее нет. Возьму еще вот такой розовый. И по сиреньке Кое-где, вот смотрите, вот буквально тоже вот такими вот маленькими черточками, крутя в разные стороны, не особо тонкими, ну вот как лепестки, да, где-то нанесу таких вот мазочков, как бы, где-то отдельные выбрасывая выбрасываю на листочки. Нанесу как бы оттенки нашей... Сиреньки. она вот помягче она уже так вот комфортненько ложится вот таких розоватых Если сделали вот фон, да, не бойтесь на зеленый заходить этим розовым. У нас не может быть какой-то ровный край, да, у сирени. Какие-то они, лепесточки, ну, сквозь них фон виден. Поэтому смело заходите. Так, и вот здесь тоже. вращаю вот так в разные стороны немножко добавила таких вот розоватых можно и тут немножечко немножечко прям саму самую малость вот на этих добавить где-нибудь внизу где у нас а, теневая у сиреньки вот так дальше вот этим темным фиолетовым сейчас я буду основную массу цветочков наносить темным сиреневым вот смотрите есть один чуть-чуть светлее другой чуть-чуть темнее вот светлым я пройду вот здесь более таким светлым опять такими же мазочками как бы в разные стороны. Здесь уже, смотрите, я смотрю, да, где вот у меня вот эти проплешинки, да, назовем их так, бумага видна. Да, я уже вот пытаюсь их как бы, ну, прицеливаясь и вот эти вот лепесточки наношу там. Но только вращаем, не забываем вращать, ни в одном направлении их закрываем. Полностью, естественно, вот этот э, э, сиреневенький, который у нас здесь уже нанесен, его полностью не закрываем. Так, и вот здесь также как-нибудь интересненько. Вот видите, на фон, на небо выбрасываю какие-то мазочки. И в розовых тоже прохожу вот такая масса масса каких-то до да, черточек по сути и темно-фиолетовым тоже самое я проделаю вот с этими гамма будет сложнее это сделать потому как она более твердая, она не будет такие мазочки оставлять тем более вот здесь зелени где да у нас уже много будет посложнее это сделать поэтому вот хорошо как бы иметь в арсенале и более тем твердую твердую пастельку и что-то более мягкое вниз еще идет идет Мунге galleryри небольшой наборчик себе заказала так как она такая ну, не особо дешевая вот а там я слышала прямо она вообще такая мягкая вот попробуем потом обязательно даже вот в этот розоватый я закидываю сюда вот этот темно-фиолетовый немножко монотонное занятие Но без этого никуда надо заполнить полностью так и вот здесь последний кусочек достаточно. Этим сделали. Теперь я возьму вот такой вот яркий розовенький. И теперь более освещенные вот тоже такими вот соцветиями начинаем создавать. Где-то уже смотрю между этими фиолетовыми, да, вот где еще ячейки оставались, то есть заполняю. Но не бойтесь, также смело заходите и на фиолетовые. То есть, такая получится масса-масса вообще разнообразных мазочков. Ну и, соответственно, мазочки не особо длинные, да, так как цветочки у нас у сирени мелкие. так вот в разных разных направлениях вот так как-нибудь закрутили вот здесь тоже выбросим интересненько так вот такая сиренька. Ну и вот эти тоже обязательно проходим. как видите ничего до да, сложного то есть ну, забиваем забиваем лепесточками всю вот эту сирень ну, и здесь то же самое Сдаем мазочку, вот уже почти все. Протираем мелочки обязательно. Я сейчас возьму беленький малевич и уже не так полностью но кое-где я добавлю света цветочки Видите, вот пачкается в розовый тяжело отпечатывается берем вот протираем влажной салфеточкой можно об обычную салфетку брать его и так вот вытирать здесь также немножко добавлю таких мазочков кое-где где может быть освещено здесь немножко достаточно дальше я возьму темно-зелененький и сейчас поработаю с теневой листочков ну, вот здесь у нас выходит из-под сиреньки до да, листочек вот я добавляю сюда темно-зеленого и вот так вот его потяну можно сделать вот эту серединку листочка ну тоже так вот ее пригладить дальше каким-нибудь э, вот желтый тоже слабые в гамме я малевича возьму вот этот краешек да к примеру тот который больше к солнышку повернут вот его сделать более таким вот ярким И вот здесь, к примеру, по краешку. Вот такой листочек. Если, допустим, видите, что тени теневой не хватает, можно еще, к примеру, добавить. Какой-нибудь такой листочек, да, будет. Здесь у нас тоже, вот он, как бы боком повернут. Внизу теневая, здесь посветлее. И вот так потянуть дальше вот здесь какой-нибудь вот так и здесь по зелененькому желтеньким проходимся и он становится такой более яркий зеленый Здесь тоже вот теневая у листочка. Вот я его заведу сюда. На сирень пускай он пойдет. То есть заслоняет до да, собой а, сиреньку. Вот хватаю зеленый и веду вот так в желтый. И дополнительно можно еще добавить теневой. Вот так с нажимом и потом вот такие, как прожилочки на листочке получаются. Дальше вот здесь центральная да, линия Где-то пускай вот здесь у нас будет потемнее листочек. О, смотрите, как получилось резко и прямо вот сюда поведу его. Так, а эта часть пускай будет такая более светлая. И вот так вот я его смягчу. Можно здесь вот какие-нибудь такие прожилочки на листочке чуть-чуть подчеркать. Вот как-нибудь так интересно. Вот вот здесь тоже у нас листочек выглядывает низ тоже у него пускай будет потемнее и вот с переходом таким вот тут сделаю потемнее чтобы они отличались до да, друг от друга вот такой листочек дальше вот это тоже у нас здесь уже пускай краешек более яркий, желтый будет, да, сюда вот каких-то таких вот более темных мазочков. И вот аккуратненько, аккуратненько я его так приглажу. Вот этот у нас тоже здесь еще есть. Прям видите, я не стараюсь сделать его прям вот как на самом деле, ну, какая-то основная форма, в принципе, улавливается. Пастелька это все-таки больше не такой, не фотореализм, да, здесь. Более так вот мазочками, интересненько, живенько, ярко. Вот такой вот листочек у нас. Вот здесь может быть падать от сирени теневая. Так, сейчас я вот возьму охрочку, смотрю, у меня вот здесь у моей птички очень высокая головушка получилась. То есть возьму ее, немножко как бы подрежу. Вот так подправить. Немножечко подправить. Более ярких белых каких-то перышков можно сюда добавить. Поработаем немножко с птичкой. можно посветлее кое-где добавить перышек, да, чтобы он такой темный не было, как бы все-таки поярче был. По хвостику. Потому как у нас все-таки птичка главный герой здесь, да, а не сирень. То есть у нас должно к нему внимание, да, устремляться. Еще такого зеленоватого, да сейчас вот уже Малевичем, работаю. Вот так, оттеню его, да, чтобы показать крыло. Такими вот как перышками добавляю мазучка красно-коричневым вот здесь можно чуть-чуть Так, теперь я возьму какой-нибудь вот что-то вандик коричневое, да, но ну, также можно какой-нибудь ну, что-то типа умбра, темно-коричневый, да. Наметим веточки вот какие-то. У нас же листочки не просто так, да, они там все-таки это куст. Так вот оттуда пускай выходит. Веточка такая вот. Довольно таки плотненькая. Тут птичка на ней сидит. Так, туда куда-то она ушла. Здесь. Так, ну можно где-нибудь вот сирень, да, сюда идет, то есть пускай она как-нибудь туда ветка идет. Тут в сирене можно кое-где эту веточку показать. Вот это тоже у нас, да, откуда-то приходит так, ну, куда-нибудь вот туда ее опустим за птичку. Тут где-то среди сирени так вот можно сюда ее как бы раздвоить тоже как-нибудь интересно сделать веточки эти. вот здесь можно какую-нибудь там пустить веточку Что-нибудь здесь. Дальше. Что мне хочется. Вот возьму зелененького, яркого. Хочу каких-то а, поярче фон сделать. К примеру. Ярко-зеленого. Втереть кое-где как такими окошками, просветами. Вот здесь, допустим... То есть уже начинаем просматривать что-то вот интересное добавлять и усложнять к примеру ветка темная да наша и ее как бы ну так четко не видно вот можно добавить рядом с ней какие-то более а, светлые мазочки для того чтобы она у нас стала более читаемая лимонный можно еще добавить, высветлить листочки, к примеру. Если яркости не хватает. Также вот когда растираете пальчиком, мазочек становится более такой, ну, менее яркий и, и более спокойный. А если вот нанести и не трогать тогда он остается лежать более таким сочным ярким мазком то есть как бы этим тоже можно контролировать и как бы ну думать анализировать да стоит там к примеру растирать или оставить так так возвращаю тут лапки вот так схематически лапки дальше по веточке что мы можем сделать по веточке какие-нибудь тоже света какого-нибудь подбросить вот такого чего-нибудь тоже такой какой-то бежевый оттенок чего-нибудь такого. Дальше, дальше, дальше. Еще хочу небо сделать поярче, прям вот такими вот штришочками. Пальчик не протерла, вот зеленый. Ну, пускай будет. Так слегка я его придавлю, этот белый, чтобы он совсем белым не был. Но все-таки хочется мне посветлее. Вот в разных направлениях штрихую. Тут можно светлое окошко добавить. Добавили. Теперь возьму вот а, синий какой-нибудь. Здесь вот внизу добавлю потемнее чуть-чуть таких вот пятнышек. То есть и светлых, и темных. Пускай оно такое вот рябит разнообразная да, все будет. Вот сюда в края потемнее. Рядом с желтеньким наношу темнее. Смотрите, вот э, фон затемнило, да, и как листочек прям так загорелся. Вот здесь листочек затемняю. Вот здесь можно, допустим, какой-нибудь темности. Ну, то есть это уже... А тут можно детализировать, сидеть, украшать это все. Подчеркнуть, к примеру, вот этот листочек. да, Вот он сливается здесь. Вот можно вот так легонечко раз и... Оттенить вот таким оттенком. Это у меня какой-то темно-синий. Вот он уже более читаемый стал вот. также можно какие-то просветы вот голубые, к примеру, окошки там ну, нет, нет, может листья где-то там разошлись, да и появился кусочек неба тоже может быть вот так вот такими пятнышками показать. В сиреньке, может быть, да? То есть, чтобы она не, не сплошным пятном была. А так вот кое-где сделать вот эти окошки, просветы. Вот уже такая более воздушная получается. Но анализировать, здесь у нас листочек, да, здесь может быть а, наоборот просветы желтенькие, то есть листочек может просвечиваться, но никак не небо, да. Вот, ну и, соответственно, внизу там особо никакого неба не будет. Ну, оно может быть где-нибудь вот тут, вот какое-нибудь окошко, вот здесь можно, к примеру, там чуть-чуть. Вот. Ну, в принципе, так работа уже и готова. В принципе и готова. Так хвостик вот здесь добавлю почете. Ну, то есть, как бы уже основа в принципе сделана. То есть уже <coughs> остается только так вот. Посмотреть, где-то что-то уточнить, что, к примеру, хочется добавить чего-нибудь каких-то, подчеркнуть дополнительно да, теми же белыми, а, какими-то мазочками, либо темными, там, к примеру, того же, ту же птичку, ну, что-нибудь такое. как-нибудь так какие-то доработки именно основа в принципе уже как она бы готова есть, ну а я буду на этом завершать нашу работу сейчас снимем скотч посмотрим не забывайте подписываться да на все группы каналы что я вам говорила смотрите в описании а, а мы сейчас а, снимем скотч посмотрим на работу без скотча а, пишите в комментариях как вам такие вот а, мастер-классы по постели а, будем нарисовать еще не будем говорите будем или не будем так вот так вот чуть-чуть клювик подработал Напишите, также пробовали вы, допустим, работать пастелькой, как вам понравилось, не понравилось. А какие ощущения у вас, если попробовали, вызвала пастель. То есть, может быть, как бы двоякие, да, ощущения. Может получиться, а может не получиться. Так. Ну, это я тут уже... Уточняю, прорабатываю. Тут можно это долго сидеть. В принципе, все, друзья, на этом все. До скорой встречи. Пока-пока.